Иногда мы сталкиваемся с несколькими моделями лечения проблем органов дна малого таза. Это сочетание медикаментозной терапии с каким-то фактором воздействия. Например, американские специалисты очень любят просто задавить все таблетками. А то, что не задавилось, потом уже долечивать в стационаре, пытаясь как-то справиться с тяжелой формой. А наши же специалисты наоборот, они больше любят какие-нибудь внешние нелекарственные воздействия. А если туда еще присов купить как, слово волшебная травка, которую собирала бабушка на каких-то отдаленных болотах там, дальней области, причем она собирала именно в день правильного солнцестояния, это совсем хорошо. Но все-таки, на мой взгляд, оптимальным является некий такой конгломерат между антибактериальной терапией препаратами, которые улучшают питание, существование представителей железки органов дна малого таза с какими-то внешними физиотерапевтическими воздействиями. Достаточно часто здесь используются антибактериальные препараты. Ну, первое, что в голову приходит, это леофлаксоцин. Я имею в виду не препарат, а химическую составляющую, которая есть в тех или иных препаратах, или э, какие-то комбинированные. Ну, первое, что в голову пришло, это амоксиклав, это совокупность амоксициклина с клавулоновой кислотой. Но. Но проблемка заключается в том, что любой воспаленный орган, он, эм, ну, скажем так, отечен. А отек способствует тому, что сосудики, приносящие кровь туда, кровь, кислород, питательные вещества и так далее, они передавливаются. И это приводит к тому, что орган получает меньшее количество веществ, которые ему нужно. Мы... Съедаем волшебную таблетку, которую нам выписал доктор, или мы сами в интернете нашли, против чего я категорически. Но мы ее съедаем и ждем, когда же наступит счастье, когда наступит облегчение и волшебство. А волшебство не происходит. Почему? Получается некий парадокс. Те клетки, которые нуждаются в этом веществе, они недополучают за счет более затрудненного кровотока в этой зоне. А те здоровые клетки, которые окружают эту ткань, получают все по полной программе то, что им не нужно. Потому что все-таки антибактериальные препараты ⁇ это в какой-то мере токсичные вещества. Их задача как раз за счет своей токсичности убить только в данном ситуации бактерии. Как можно бороться с этим? использовать э, различные методы физиотерапии именно как, ну простите за офисный подход, а логистику лекарственного препарата. То есть физиотерапевтические приборы позволяют э, донести лекарственное вещество, действующее вещество, именно туда, где оно нужно. Массаж предстоятельной железы, к сожалению, это не э, панацея от так называемого простатита. Дело все в том, что Массаж предстательной железы — это одна из форм воздействия на больной или воспаленный орган. И далеко не всегда есть необходимость использовать э, пыльцевое ректальное исследование и пыльцевой массаж предстательной железы для того, чтобы привести человека в порядок. Э, иногда, обладая определенным спектром различных методик воздействия на органы дна малого таза или на Саму представительную железку контактным или бесконтактным способом можно добиться много более лучших результатов менее неприятными способами.